Всем привет, с вами Мишаня, канал «Куда сходить в СПБ». На календаре 3 сентября, и мы с вами отправляемся на открытие фестиваля анималистического искусства Art, который проходит в музее городской скульптуры. Длится он будет почти две недели до 14 сентября, поэтому все желающие не тяните, бегите, длится он не очень долго. Ну, собственно, пойдемте знакомиться с мероприятием. Фестиваль находится сразу через дорогу от станции метро площадь Александра Невского 2. Fast, all tied up, like a captain. I'm old to you, used to pit on my life, standing on rainbows, plainly cool, I don't this amazing Если вам понравилась выставка, обязательно туда сходите, ибо длится она всего две недели, до 14 сентября. В описании под видео будет расписание всех мероприятий этого фестиваля. И если вам, собственно, понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. И на вопрос, куда сходить в СПБ, я отвечу на фестиваль анималистического искусства. С вами был Мишаня, пока-пока!